Предыдущий ролик стал достаточно успешен. Я многих научил трайхардить в GTA Online. Сегодня речь пойдет о кунченных игроках, таких как WannaBe. Вновь же ролик сегодня очень серьезный. Кто думает, что это какая-то интернет-шутка, это не так. Нет. Пожалуйста, не нужно смеяться. Я что-то смешное вам говорю. Я серьезный человек. Вон, прокачкой банчу маленьким детям, и у них же аккаунты краду со своей командой криминальных людей. Кто еще помнит, за 350 рублей по настроению возвращаю аккаунт обратно. Кому такая история по душе, ссылка на мою группу будет в описании. Ха, обманул, ссылка будет в закрепленном комментарии пацаны. Заходите, переходите и подписывайтесь. И еще один момент. Чтобы вы понимали, я топ-игрок. Теперь давайте уже наконец-таки перейдем к нашей теме. Давайте я вам покажу, как эти игроки играют. Это просто боль для глаз. Советую сразу приготовиться. Ну, чисто такие беспонтовые нубики. Значит, заходим мы в нашу конфу от группы RNT и смотрим. Анредекс, я тебя кекал на Уэночке в 2003 году, девочка. Привет тебе, Мадина. Есть еще такой, как Ice Gold. Может быть, знаете такую. 100 рублей просто-напросто отдал недавно. Ну и много-много еще вот таких вот ванаби э, есть на просторах интернет-пространства. Настоящий Трайхард летает на опрессоре и убивает нубов в открытой сессии людей с маленьким уровнем. Кому интересно, как стать Трайхардом в 2021 году, чекайте вот этот вот видеоролик. И все же, сейчас я вам расскажу и дам направление, как играть, как ванаби. Первым делом нужно осознать и понять главную вещь. Если вы имеете прямые руки и хотите хорошо играть, забывайте про фримод. Точнее про драку в открытой сессии против настоящих трайхардов, которые играют на опрессоре. Если попались в о которых сегодня речь, то либо... У вас 1-0 с орбиталки сделают. Либо, если вы важная шишка, то вам уже это известно, что коннект на вашу сессию найти для опытного игрока не составит проблемы. Если есть друзья, сессия по приглашениям ваше все. Если у вас, как и у меня нет друзей, то заходите к нам в группу. Тут ты за 2 минуты 27 секунд найдешь себе соперника. Если вам есть с кем играть, создаете закрытую сессию, у вас сразу же несколько вариантов возникают, во что можно понять играть первый вариант это играть базу 2 фремот в городе третья пвп в основном многие выбирают первый и третий вариант играть базу сейчас не буду углубляться в механику базы может быть в далеком будущем сделаю видео как кекнуть друг друга на уен но не в данный момент кто в танке есть вот эта область люди тут играют один на один на базе нет правил но правила такие без бст потому что это не резонно ибо тут его луп каждую секунду делают и просто Напросто не будешь успевать дропать себе БСТ. но ну, это глупо. Насчет Ева. Через видео. А следующее будет, как я обещал, про опарыш МК2. После данного видео сделаю о этом дерьме. Так что, ребята, готовьтесь. PvP я сделал мега масштабное видео с Universe Pro недавно, оно стоит твоего внимания, но хотел бы для вас сделать подгон в плане PvP в данный момент. А точнее рассказать о новом стрейфе, этот метод как для пекарни, так и для игроков с плойки и прочих консолей. Метод называется ТРЕУГОЛЬНИК Насчет фримода. Если вам все-таки не терпится играть фримод против челов в открытой сессии, ну тут чисто дефолт. Скрытая метка как от Лестера, так и от организации SEO макрос на Заку, БСТ и много-много других разновидностей данных макросов. Орбиталка, 1.0, там вот эти все дела. Телепорт по карте в критических ситуациях как отличить того, кого стоит убивать от того, кого не стоит. Довольно простая тема, но в то же время достаточно непонятная многим. Давайте я объясню на пальцах. Если вы видите вот таких вот, не трогайте. Пусть Райхарды из прошлого видео их убивают. Это их рук дело, уж явно не ваше. Мы ванаби и мы нуждаемся вот в таких вот типах. Дальше уже дело техники и фантазии. Из всего хочу лишь показать и посоветовать вам. Если вы встали на грязный черный путь, то научитесь делать так, потому что против таких же ваноби это нужно уметь делать. Это своего рода критические ситуации. Ребята, здравствуйте, я сейчас покажу классный момент. Меня взрывают, меня взрывают, я падаю и захожу в задание. Это был классный гайд, как не отдать человеку кил в 2020 году. Меня кекнули, меня изнасиловали на Малс. Если говорить за чистую битву, стоит помнить, фремод это... Тотальное отсутствие правил И каких-либо договоренностей Держите это в голове и помните Если есть вариант пофайтиться в чистую Помериться с скиллом, это отлично Если дроль берет топарыш МК2 То вы уже играете по своим правилам В своей голове, как умеете И все же, самым лучшим вариантом чтобы все досконально изучить и понять, нужно попасть в эту среду. А эта среда называется РНТ. Так что переходите туда и начинайте играть с ребятами. Подписывайтесь на канал. Помогите мне, пожалуйста, до 20 тысяч подписчиков добрать до марта месяца. Сильно хочу, хочу, хочу, хочу. И напишите в комментарии, что вы думаете об этом видео. Всем peace.